История, история э, Минска «Динамо», мы с всем делаем, вот, не на продажу ничего, и это, здесь все, что про тебя писали, все в этих материалах есть. Все плохое или все плохое? Ну, по-разному меня называют, коллекционером, там, что-то такое. А я просто большой любитель спорта и, как бы, хранитель э, истории э, спорта. А здесь есть такие предметы, ну, например, там, сборная Франции, футболка с автографами будущих чемпионов мира, ну, это 10 год, и в этом матче символично, что ваш игрок, воспитанник Минского Динамо, с Брещен, с Каменца, Сергей Кисляк забил 10-й мяч. И я даже газету «Экип», где на первой странице она есть, потом посмотрите, покажу вам. Сохранил эту газету, вот, Сергей знает, он автограф оставит, вот еще остался у Голиуриса автограф. Взять. В 80 годы, понятно, гонялся, ездил на матче Минского Динамо, чемпионате СССР, Потом недавно тоже вот эти с рапидами я был на матче в Вене с командой Летал. Потом Беля э, когда играли. Так что э, частица, частица в моем сердце есть Динамо. Место для Динамо Минск тоже, само собой, как можно не болеть. Но самое ценное для меня вот эти альбомы, вот, альбомы именно вот, посвященные, допустим, вот, допустим, вот это на. <laughs> это Васильевича Малафеева, вот. полностью все фотографии из печатных издания, все про него. Я просто не верил, что мой кумир в футболе, это не то, что он тогда стал, а он всегда был. Диего Марадона приезжает. Я просто я говорю, просто, я говорю ну, да нет, да, не может быть такой, ну, ну, нереально это все, ну, как это, Марадона, Бест, там, ну, ну. я даже никому не рассказываю, как мне удалось какой-то предмет от него, от него получить, сигара от Марадоны, у меня музей, я не закрываю ничего, недавно дети украли, украли, но... Такой бучу мы подняли, короче. Я плакал, я просто ревел, потому что, ну, когда я, я же его никогда больше не вижу, никого предмета. И нашлась. Нашлась, mm -hmm. поэтому эта радость была, это, это больше радости было, чем действительно, когда с ним встречался. Вы знаете, это душа, душа не продается. Этим я занимаюсь с 68 -го года. Там такие исторические фотографии появляются, ну, кто-то скажет. А в интернете все это есть, но я их проверил, они не смогли доказать. Сейчас посмотрите, как это выглядит. Руки быстрее глаза, вот так это выглядит. Спасибо, да, Это Вот, Мокрый немного. Я выгляжу как настоящий мокрый. Вот видите, молодец, он не спалил нас и с ногами не поменял, у меня все получилось